Вероника Тушнова Люблю Люблю? Не знаю Может быть и нет Любовь имеет множество примет А я одно сказать тебе могу Повсюду ты, во сне, в огне, в снегу, в молчании, В шуме, в радости, в тоске, в любой надежде И в любой строке, в любой звезде, По всем всегда, везде. Ты памятью затвержен наизусть, и ничего нельзя забыть уже. Ты понимаешь, я тебя боюсь. Напрасно я бежать, спастись хочу. Ведь ты же сон, тепло, дыхание, свет. Хочу прижаться к твоему плечу. Люблю? Не знаю. Нет других примет.